Так, Паплин, двухспальное белье. Сегодня пришло. Сейчас мы его распакуем. Посмотрим. Ой, на ощупь вообще прекрасное. На ощупь прекрасное. Так, это у нас чего? Это у нас подояльник. Это у нас подояльник. Ксюша, помоги мне раскинуть. Пять минут удели. Это вроде просто. Нет, это пододеяльник. Нет, это просто. А, это просто. Да. Так. Ой, вообще приятная, на ощупь. Плотненькое такое. Так, убирай. Давай показывай, что там дальше есть. Чего там есть дальше? Пододеяльник. Вообще двухспалочка классная. Цвет приятный. Двухспалка классная. За 600 рублей это вообще идеально. И наволочки 70 на 70 идут. Вообще классненько. Вообще классно. А в наших магазинах сколько двухспальная стоит? Я даже не знаю. Так что, вот тысяча, если так что классненько, классненько. Будем заказывать еще.